Вот сейчас интересная новость. да? Мне сегодня товарищ позвонил и рассказал такую историю, что сейчас около ста уже сотрудников из метро, более ста уволено. Более ста, но ну, приблизительно около 150 человек. За что? За то, что они подписались вот на сайте «Навального». Помните, хакеры разместили данные, там почты и так далее. И вот всех людей, которых установили в метро, их уволили. Да? То есть, причем мы предложили многим уволиться самим, кто сам отказался, тому поставили прогулы. То есть, вот наш товарищ, наш соратник пришел на работу, ему говорят, увольняйся. Он говорит, «Да пошли вы нафиг. Через две недели его вызывают, говорят, ты вчера не был на работе. Он говорит, как же я не был, когда я подписывал все бумажки, там видеокамеры висят. а говорит, да, пофигу. И уволили за прогулы. То есть уволили такое огромное количество людей, то есть я так понимаю, не менее 40 сотрудников от тех, кого уволили за прогулы, ну плюс еще там больше ста человек согласились уволиться самим, чтобы не, ну, не было никаких проблем. То есть сейчас там даже рассказывает наш соратник, что Ватника одного уволили. Представляете, Ватник зашел на этот сайт, поставил точку, чтобы посмотреть, кто он из подмосковья, кто еще там из подмосковья, конкретно из этого района э, зарегистрировался. Не еще, вернее, а кто зарегистрировался. Ну, посмотрел и посмотрел. Его тоже уволили. То есть его тоже установили. Ну что будет? Уволили хороших специалистов, безусловно, да, поскольку не только тех, кто в офисе сидит Тех, кто понятно, что выкинули сразу, но тех, кто на путях работает А соответственно нужно ждать аварии и это опять вот откапывание себе могилы да, Иным языком, так это в общем-то так что пытаются таким образом запугать, пытаются таким образом э, значит, продемонстрировать решимость свою, да, что они будут зачищать всех, невзирая на лица и так далее, кто не служит Путину. То есть, такое э, северокорейское начало. Да? Ну, северокорейское начало уже давно, но вот это... Таких акций массовых не было, согласитесь да, И вот когда всякого рода либеральная Шобла Рассказывает о том, что Мальцев там кого-то подставил и так далее Вот сейчас у либеральной Шоблы гораздо больше людей сидит Что же они-то про себя не рассказывают, кого они там подставили да? Можно разве не промокнуть, когда идет ливень? Вот совсем недавно, только нет, несколько дней назад, вот мне прислали, выступал Милов на Навальный лайф и заявил, те, кто говорит, что надо переходить к решительным действиям, это вспомните мальцевскую историю, силовая машина вас просто раздавит. Фига, а это нет? Но они не переходили никаким решительным действием. Все слили, и силовая машина все равно их давит. Они что, не сидят? У них что, люди в тюрьмах не сидят? Они что, не понимают, что не имеет значения, ставишь ты лайк там или репост, или где-то высказываешься, да, или ты призываешь к революции, к уничтожению Путина, к посажению его на кол безразлично. Сейчас это уже не имеет значения. Более того, завтра будет иметь значение, если ты вот так, как этот ебнутый кореец, не хлопаешь не орешь, а «Эй, Путин, ура, счастье!» там и так далее, то это будет уже основание для того, чтобы тебя посадить. Каждый раз это основание будет все опускаться на дно больше и больше. Я не знаю, почему они люди, которые работали министрами, да, и нет этого не понимают. Но, может быть, взять, открыть учебник криминологии, почитать, как развивается преступность. От худшего варианта, к еще более худшему она развивается. А Путин это преступник. Просто вот меня такие так подбешивают вообще ужас. И... Вот они что думают, если кто-то призывает к революции, его сажают, а кто-то не призывает, его не сажают? Но Навальный не призывал к революции. Где он сидит? И не выйдет никогда, пока мы его не освободим при помощи революции. А эти его соратники, так называемые, тот же Милов, бля, Что он сейчас приедет, там в Россию вернется, его не посадят, что ли? Он не призывает к революции. Наоборот, он говорит, надо все потихо делать, там, блядь, хлопать, аплодировать, блядь. Свинство полное вообще. Вот они к чему призывают? Вот вы мне скажите, цель мирного протеста какая? Снести режим Путина? Его можно снести при помощи мирного протеста? Плакать, его можно напугать? Нет, нельзя. Тогда цель мирного протеста какая? Вот когда вы будете общаться со всей этой вот либеральной публикой, спрашиваете всегда, какая цель мирного протеста? Если убрать режим Путина, так как можно тоже самое сидеть дома, там хлопать тапком по столу, будет абсолютно то же самое. Вот тот же результат это как же Путина может свергнуть. Так что мирный протест. Ну вот они предлагают ждать, пока Путин сдохнет. Ну, а дальше что? А дальше придет Патруш И опять мирный протест, и опять ждать, пока Патрусов сдохнет. А потом придет Китай. Китай уже не сдохнет никогда. Жуть, конечно. Я еще раз подчеркиваю. Если мы сами не спасем Россию, ее никто не спасет. Если мы сами не вытащим Навального из тюрьмы, и не разрушим эту тюрьму. Навального никто не спасет и не вытащит. Он там и погибнет. Все, нужно прекращать вот эти вот... Сердечки, фонарики, шарики, все, никаких шариков. Повестка дня должна быть очень жесткая. Гражданская война. И каждый для себя должен сказать внутри себя, в сердце своем, я воин и буду драться с этими падлами, не жалея ничего. Не обязательно это где-то говорить, да? И не обязательно выходить на какие-то протесты. Нужно уязвлять Путина и его шоблу там, где только это возможно. Вот Где вы можете их укусить, вы должны их кусать. Так что, вот тоже мне... тут пишут про Свету этого, про Светова, да, который там у Фегина выступал, и Мальцев, Мальцев вот э, правильно призывал, да, но мало людей вышло, а поэтому он виноват. А где вот этот свет-то? Света-то это где была, 5-го, Она-то это света вышла? Нет, не вышла. А Мальцев виноват. Вот удивительные люди, вот эти ребята, блядь, так называемые демократы, бля, они пели во, во все голоса, что не надо выходить, что это провокация. Мы-то вышли. У нас 30 тысяч человек вышло. И это вышли бойцы. Нам кого не хватило? Вот этих дураков с плакатиком нам не хватило. Для массовости, чтобы 300 было. Вот если бы было 300 тысяч, уже путинского режима бы не было. 30 тысяч бойцов вполне хватило бы, чтобы расхерачить все там нафиг. Вместе с Путиным, с его КГБ, со всей этой шоблой. Блядь. Вот это вот больше всего весит. А мы виноваты. Мы виноваты. Они сейчас тоже хотят революции. Вот эти вот вся эта шобла. Но не знают как. Как же вот эту революцию ты сделал? Ну когда-нибудь она как-нибудь сделается само собой.